И этот Грозный, он тоже является этническим аварцем. И вот когда вся эта история с Джалалдиновым произошла, Кадыров тогда сменил главу этого района и поставил вот этого вот Рамазана фамилию, забыл. В общем, не помню сейчас его фамилию. Магомедов, по-моему, поставил его туда руководителем района. Я очень с давних пор знаю историю этого человека. Он начинал... Так, за оскорбление маты и междунациональную блок, Да, это правда. Будем блокировать беспощадно, особенно за, за оскорбление. Брат Тумсо, нам никогда не дадут стать независимым государством, ни чеченцам, ни адыгам. Мое государство Черкесия уничтожили точно так же и уничтожили Ичкерию. От Черкесии ничего не осталось, кроме имени, говорит адык Черкесов. Адык Черкесов, если ты будешь ждать, пока тебе дадут, Тебе никогда не дадут, поверь. Действительно, тебе никогда не дадут. Джахар Дутаев, да помилуйте его Всевышний Аллах, сказал в свое время, что свобода – это слишком дорогая вещь, чтобы достаться легкой ценой. И за свободу надо отдавать очень большую цену, ее нужно добиваться. Просто так ее никогда и никому не давали. Ты знаешь, где-то 600 лет, по-моему, Ирландия добивалась свободы. Ты представляешь? по сравнению с ними да мы, мы еще даже не, не достигли этого 600 лет боролись мне интересна позиция и вот она и другие правозащитники плачете о том что в чечне убивают лгбт сообщество. да но они защищают тебя человека который хочет установить государство где будут пытать и убивать прилюдно или тайно лиц нетрадиционной ориентации зачем нам жителям европы или россии менять шило на смотри во первых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 Социализм и чего бы, она, чего бы то ни было, диктатура это, это зло, я противник этого. Не, не нужно меня пытаться выставить таковым. Томсо, при общении с Лордом, почему вы смеялись? Говорит, не надо вообще смеяться с ними. Это все выглядит несерьезно. Потому что мы люди, Мах, мы испытываем какие-то эмоции. И когда нам смешно, мы смеемся. Когда нам грустно, мы грустим. Мы обычные люди, мы же не роботы. Поэтому, когда мы с кем-то разговариваем и они несут какую-то несуразницу смешную, мы, разумеется, смеемся, улыбаемся, да, это бывает. Так, минуту. Георгий Тумсо. По Чеченски приветствует меня. Мне твое мнение интересно об Асаевских отрядах, которые воевали против грузинской армии в Абхазии. Генерал Лудаев был другом близким к грузинам, как и Аушев. Как можно в наше время близить наши народы и помешало ли религиозные отличия нас? сформировать в одно государство. Так, по поводу, значит, мое мнение по поводу Басаева в Абхазии, я к этому отношусь негативно. Я считаю, что не нужно было там вообще находиться. Это не наше было дело. Тем более выступать на одной из сторон мы не должны были. Дудаев действительно был очень близок с Гамсахурди, И Гамсахурдия именно... Не просто нашел убежище тогда в Чечне, а он находился на тот момент в Армении и очень нестабильном, так скажем, положении. И Дудаев отправил за ним самолет в, в Армению и вывез его. И какое-то время Гамсухурдия находился тогда в Чечне и жил в резиденции у Дудаева. А те басаевские и Гелаевские отряды, которые были в, на стороне Абхазии в этом конфликте, они были не от имени Ичкерии, не от нашего государства. Это были добровольцы. Оценку их действия дал тогда не только Дудаев об этом говорил и Масхадов в своем интервью, а, говоря о том, что не должны были они там находиться, это была ошибка. И, по-моему, даже сам Басаев говорил о том, что это а, ненужная история была. Но я не уверен, правда, насчет Басаева. По-моему, где-то я что-то такое, кажется, слышал. Что касается, как можно в наше время влизить наши народы. Наши народы, хвала Аллаху, что вот эти вот все попытки Кремля нас рассорить, этот осетинский конфликт, куда они послали этих своих военных во главе там, с Емадаевым, которые тогда бесчинствовали, там, занимались преступлениями. Хвала Аллаху, что это ну, не, не вбило какой-то клин между нашими народами, потому что хорошо, что были те чеченцы, которые в этом конфликте выступали на стороне Грузии. И хорошо, что Грузины понимают, да, что это за, кто и кем были эти чеченцы, которые наход, находились на той стороне. Это были российские военнослужащие, с которыми в первую очередь, с которыми счеты есть в первую очередь у чеченского народа. Поэтому как-то рассорить нас им не удалось, и я надеюсь, им это сделать не удастся. Объединение нас в одно государство, это вряд ли, потому что все-таки мы, мы должны быть хорошими соседями. Но о объединении в одно государство, я думаю, речи идти не может. И русский человек написал, дай бог, наступит день, когда Ичкерия станет свободно от, от РФ, а РФ свободно от Путина. И тогда вашей молодой стране понадобятся такие, понадобятся такие умные люди, как вы. И такие умные люди с двух сторон, я уверен, смогут закопать многовековой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 Я очень на это надеюсь. Кое-кто написал, «Асалам алейкум, Тумсор, расскажи про главу Шаройского района Грозного». Грозный – это его позывной. Шаройский район – это не район Грозного, это район Чеченской республики. Есть, а, а, а этого главу у него позывной Грозный. Это имел в виду этот человек. «Что это за человек? В то время, когда тебя забрали, он работал в мэрии Грозного замом у Ислама». «Ва алейкум ассалам». В то время, когда меня забрали, Ислам уже не был мэром, он был руководителем администрации главы и правительства Кадыровского. И... А этот человек, этот Грозный, он действительно был замом мэра, он является выходцем из села вот этого Кинхи, это аварское село, которое находится в составе Чечни, но ну, там в основном проживают в большинстве аварцы. Это то село, откуда был вот этот Рамзан Джамалдинов, Джам... Джа... Джамалдинов или Джалалдинов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 я очень с давних пор знаю историю этого человека. Он начинал вместе с Маулади Байсаровым, он был в его отряде, в 15-м сумхозе. Байсаров это тот человек, которого Кадыровцы убили в Москве на Ленинском проспекте, по-моему. Это тот человек, который не прыгнулся под кадырова младшего, а за это ну, там был короче конфликт у них. И в итоге его убили в Москве. И вот этот вот Рамазан. Он же Грозный. Он, он был в его отряде, тогда работал там кем-то, не знаю, в разных должностях. Затем, когда часть подчиненных этого Байсарова его предали, перешли на сторону Кадырова, вот этот вот Грозный был одним из первых, кто его предал и перешел. Вот. А сейчас он глава района. «Аслан, если не ошибаюсь, в 97 году ты учился в параллельном классе со мной. У вас еще учительница русская была, Светлана, по-моему, отчество не помню». Слушай, много очень было у нас учителей русских. Возможно, была и Светлана, я, честно говоря, не помню. А Светланы не помню. У нас классная руководительница была Татьяна Николаевна. Фамилию ее тоже, к сожалению, не помню. Практически все мои учителя русскоязычные погибли во время войны. Погибли от российских снарядов, от российских пуль, и их уже нет. Но так, возможно, мы с тобой действительно учились параллельных классов. Я учился в 41-й школе в 97 году, напротив стадиона «Динамо».